Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Сегодня я отвечаю на ваш вопрос, как выполнять упражнения, чтобы не болели колени. Речь пойдет о том, как держать колени в повседневной жизни, при ходьбе. Постарайтесь их не напрягать, не выпрямлять их полностью, контролировать поясницу, контролировать таз. И следите за тем, чтобы колени не выходили далеко вперед за пальцы ног. Иначе вы почувствуете, как нагружается передняя поверхность бедра. Одним из эффективных упражнений, которые задействуют коленные, колени и коленные суставы, является присед. Помните, пожалуйста, что присед начинается из тазобедренных суставов, не от колена. Отводите таз назад до параллели с полом, удерживайте спину прямой. Старайтесь во время приседа ее не округлить. Округлить спину можно во время растяжки, удерживая руки на коленях и потянуть спину. При этом, опять-таки, мы держим мышцы центра, мышцы пресса. Во время выполнения приседа ваши колени вперед не уходят корпус назад не отклоняем и контролируйте ваши колени помните что мы колени не выводим вперед но и не сводим их потому что иначе вы включите в работу внутреннюю поверхность бедра контролируйте поясницу контролируйте пресс подкручивайте таз и вот помните что наклон вперед с отведением таз назад это не есть присед уводите таз назад Смещайте вес к пяткам, удерживайте пресс, удерживайте спину. Если не получается вывести до параллели бедра, постепенно увеличивайте нагрузку и не торопитесь. Если вы очень активно чувствуете только переднюю поверхность бедра, это значит вы выполняете неправильно ваше упражнение. Вы должны чувствовать Заднюю поверхность бедра, ягодицы, низ спины. И помните, что округляется спина только тогда, когда вы тянетесь. Можно ли выполнять упражнение, используя острые углы в колене? Во время растяжки – да. А вот во время приседа, если вы почувствуете напряжение в коленных суставах, это значит… Либо вы вывели колени вперед и напрягли переднюю поверхность бедра, вместо того, чтобы задействовать ягодицы. Либо вы сели очень глубоко и ваше тело не готово. Контролируйте шею, почувствуйте, что у вас шея, продолжение спины. Не поднимайте подбородка, чтобы не увеличивать прогибов поясницы. И помните, только округляем поясницу только тогда, когда тянемся. И если эта информация была для вас полезна, поделитесь ею с друзьями. Также ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе всех последних новостей. Задавайте вопросы в комментариях к видео. Ваша Надежда Соколова.